Всем привет, с вами снова FIFA прогноз и в студии, как обычно, я Амир Сабиров и Глеб Дигматик. Мое почтение, Амир. Глеб, привет тебе тоже. Сегодня у нас просто бомбический матч. Барселона у себя на поле на Камп Ноу принимает Атлетика Мадрид. Шикарный матч, узнаем, Шикарный кто матч. будет сильнее. Да, обе команды имеют шансы на чемпионство в этом году. И как и Барселона, так и Атлетика. Ну, сильные команды, естественно, они имеют Шанс. Да, но вот э, букмекеры считают, что явный фаворит у нас Барселона. Ну да. Почему-то. Давай да? посмотрим коэффициент. Давай, ты огласишь. Да, Барселона. 1х ставка 1.85, винлайн 1.80 и пари матч 1.80. Кстати, с винлайном похожие, получается, ставки у них. Ну, да. посмотрим, но... что у нас с Атлетико. Да, Атлетик у нас аутсайдер э, в этом матче. 1х ставка 4.68. Винлайн 4.38, матч 4.30. И на ничью 1. Ставка 3.66, Винлайн 3.68 и пари матч 3.80. Ну, вот так вот думают букмекеры. Ну что, посмотрим. Явный фаворит Барселона. Барселона. Что посмотрим? Посмотрим, да. Что будет в игре. Я сыграю за Барселону, потому что мне нужны да? фавориты. Давай, я за Атлетика. В прошлом выпуске кто выиграл? Конечно же. Конечно же, да? Наш любимый Глеб. Наш любимый глеб. Ну Посмотрим. Стоп. Поехали? Выиграю с plвари. Поехали. Давай. А, ну что, начинаем. Да. Наш сегодняшний матч. Славе. Политический жаркий матч. Вообще В атаку убежать. Кто это у нас? Это у нас Суарес. Суарес, Суарес, Суарес кстати. Кстати, Алик. да, Суарес против своей бывшей команды играет. Да, удивительно. Я думаю, руководство Барселоны давно локти кусают, что да. расстались с этим нападающим. Ну, что ну что? ладно. Трансферное уже друг... дело оно такое. Это уже другая история, ладно. Здесь, кстати, могли бы штрафнуть на отложенный штраф. Видимо, что-то там было не так с подкатом, да? М да. Ой. Космосе, видимо, эх! Ой-ой-ой-ой, ой, какой удар, а! Ты Хорошо, видел? Каутиня? Ты видел, да, как оформлен. Каутиня, Первый Хорошо. не зашел, а второй, как залетел, просто Каутиня, шикарно. Молодец. Каутинья, смотри, как он радуется просто. Так. Ну что, у тебя все шансы. Ну что, Барса, у себя на поле вышло вперед. Ну, как поехали. и ожидалось, в принципе. Да, поехали. Кстати, дали желтую гнездоку. Ну, вот кстати, она... а, это... Суаресу, это как кстати. раз отложенный да, штраф, вот Да-да-да, все правильно. Ой, Сегодня у тебя прямо не валяшки на поле. Давай-ка. Работай над ними. Ну, вот. Ну вот, ребята, хорошая атака. Первая матча Так, оп! Неплохо, неплохо, Навес, навес, неплохой. Ты хочешь от Испании. Оп! ой ой Хорошо, Через да? Через себя как, а? Красиво. Если бы так голы забил Это кто был? А я не видел, не гризман? По-моему, Гризманчик. Гризманчик? Да. О, называй. Ну, я люблю уменьшить, не ласкать. И? Все-таки ты Феликс. молодец Феликс! Молодец! Жоу, Феликс. Скажу молодец, а сам буду плакать в подушку сегодня. Один-1. Быстро атлетику сравнивай. Тама Лемар. Лемар в стеночку. Поехали, Лемар. Лимар только может стать Лемуром. Так, давай Дальний. Хорошо. Ты же сыграл. Гризманчик. Тебе вошло выход. как ты говоришь. Тебе понравилось? Гризманчик. Гризманчик. Димбле. Так, выкрута один на один Суарес. Кстати, Месси сегодня. И какой гол хороший, а? Неплохой гол. Месси сегодня что-то как-то. Потуга, да? Ну. Толи еще будет? Старость не радость. ли еще будет, ли еще будет. дать пас назад, дать пас вперед, дать пас назад, русская тактика, российская премьерия. Так. Здорово, здорово контролирует, мяч, кстати. Неплохо, да. да. Ну что, борьба за кожаный мяч продолжается. 14-5 баня. Да. Тикитака. Так, контратака хорошая. Ну-ка. Нет. Эх. У меня. Пенальти? Ай. А вот это уже пенальти. Уже тут вот прям Это да. Альба, это Альба нарушил. Я прям нервничаю уже. А. Кусаю. Кусаю Нокси, кусаю губы. Так. Вот ее убрал, так. Убрал, я, конечно. обмануть пенальти, ну-ка. Ну, мы проверим. Да, ты очень Слава. силен в финальти. Момент Сильно. был хороший, чтобы Сильно. сделать большой отрыв. Сейчас у меня все-таки шансы. Вот. Еще да, еще есть, есть. Несмотря на то, что... Кстати, первый гол открыл я. Посмотрим, как будет дальше. Контроль мяча неплохой. Коберто. Пас разрез. мы Мушманин до пути да, наш, наш игрок и не только так. игрок. Отбор хороший. Так. Ли и мы... все, да. Первый тайм Первый завершен. Первый тайм у нас завершен. Посмотрим, что будет во втором. Посмотрим статистику. Давай посмотрим статистику. И решим, что будет так. У нас по статистике в следующем тайме. Смотри. По, удар, по ударам полное Понятно. равенство удары вообще просто 6 ударов ровненько. и уда по, по ударам створ 3, 3, -3. владение, владение мечом у меня как ни странно больше хотя у тебя вот, как ни странно 2 гола да, тавтология как ни странно ничего страшного точность посол 83-88 у тебя чуть получше, а у меня чуть получше нарушений в этот раз очень много я бы сказал у тебя 1-1 но немного ну, по сравнению с прошлыми выпусками, да. Я вот про. Много. У нас там вообще нарушение практически дела, я поэтому. Да, ну что, продолжаем. Что ж, мне нужно срочно отыграться. Давай-ка. Амир. Месси. Месси. Ну где? Реализуй моменты. Ой. Так Месси. Мне вот страшно, когда месси О, ты видал! Каутиньо. дубль оформлен, да, у Да. Здорово, Хотел но... бы я назвать его игру «Каучужный», но он сыграл хорошо. Здорово, здорово. Кстати, вот второй гол, по-моему, Да-да-да, первый да, да, дубль. Дубль да, пошел, дубль, да. Да. Продолжаем матч, 2-2. Да, игра стала какой-то вообще непредсказуемой. Зубодробилка он... какая-то, да? Да. Можешь привести свое атаку. Так, Амир, у тебя так все шансы. Феликс. Нет. Э, куда затормозил Феликс? Ой, какой сейф? Хорош сейф. Так. так и штанга О, вот опасно, это просто красиво опасно, опасно, ты штанга. видел как это было шикарно это было жестко я думаю просто коленки дрожали сейчас у игроков барселоны в реальной жизни подорожали ну все мои ребята посыпались прижали главное главное держать удерживать мяч гол не зашел мяч ну как кстати забил косточки и гол просто забил. Это зараза. Да. Все, я думаю, это все. И все, да. Как ни странно, фаворит проиграл. Да. Посмотрим, как будет реально жить. 3-2, Атлетика. Все -таки ну, я не верю, не верю. Я думаю, так сольет катку. Дома, дом проиграет, да? Да. Тем дом. более, да, они же хозяева. Они ну, не знаю, не знаю. Я почему-то верю в Атлетика. Ты прям заядлый болельщик mm -hmm. того, за кого ты играешь. Я всегда да, вижу. Конечно, <laughs> конечно, конечно, Глеб. Хорошая игра получилась, да? Великолепная. Шикарная, напряженная до самого конца. Yeah. Они сражались за Родину. Я, кстати, впервые по владению мечом проиграл. Наш mm -hmm. сколько Да сколько я помню, все-таки в прошлом выпуске у меня было да? чуть побольше. Да? Да, да, да. -да, -да. Я чуть не помню. В я первом я тайме. Во втором Обычно у тебя просто... побольше, Обычно но я просто забил... я всегда мечом владею. Заметил, наверное, да, это да, Ну, ты любишь похвалить подбором По отборам 8-6, ну, почти равно. Нарушение... Нарушение 3-2... Желтая карточка 1-1, ладно. Травм нету, Травм, как ни странно, Богу. хотя слава игра Богу, напряженная хватит. была до самого да. последнего конца. Точность пасов 87 на 82. Лавы 2-2. Да, ну, ну что равные, ж, равные. Я, По я статистике можно сказать равная игра была. Я очень сильно расстроился. Ну не волнуйся, это же только игра. Я буду надеяться, что Барселона все-таки пройдет вперед. Это же все-таки футбол нормально, это спорт. Да, это не хоккей, это все-таки футбол. Да, <свят> это спорт. Я имею в виду, это спорт все, все здесь бывает. Да. А, ну что, вот такой у нас получился прогноз. Атлетика просто в зубодробительном матче Вообще. обыграет Барсу <свят> со счетом 3-2 в гостях. Я кусаю свои ногти. Я кусаю свои губы. Да. Я просто плачу Ат в подушку. Атлетика От ближе под к чемпионству. Ну посмотрим, игры. посмотрим, что будет в реальной жизни. Смотрите обязательно этот матч. Да, увидимся с вами в следующем выпуске. Ребята. Да, всем Давайте. пока. Спасибо.